Всем привет, давно не записывал ролики, вот решил поделиться небольшим лайфхаком, кому будет полезно, тот применит. Чтобы было веселее, сейчас запустим музычку. Все, поехали. В принципе, это работа в контакте. Что нам нужно сделать? работа в чем заключается а, написать человеку если у него закрыта личка берем любую группу вообще без разницы какого человека главное нам нужно найти а, у которого закрыта личка Тут открыто, Леночка. Нам надо, чтобы закрыть. Вот. А что мы делаем? Мы нажимаем добавить друзья. И нажимаем вот сюда. И вот тут можно... В принципе, написать привет, Это как для примера добавить меня в друзья. Может твоё предложение какое-то сделать, то есть собираем ответ. Вместе с заявкой в друзья придет такое сообщение. Вот. Дальше что? Есть еще один способ, но это нужно, чтобы у вас была своя группа. Своя группа. Вот у меня, допустим, есть. Я покажу, как это все работает. Да, вот это моя группа. А, покажу, возьму ID свой на примере, чтобы увидеть что произойдет. А, ставим собачку собачку и ставим свой ID. Вот видите, я бы И пишите текст. Допустим, привет. Я хотел, с тобой общаться и второй, И смотрите, что происходит. А, это закрыть можно? А, сейчас, Собственно, пришло уведомление сообщества. И вот тут ваш текст. А кому было полезно это видео, ставьте лайки. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. В скором времени выпущу еще коротенькие ролики. Всем пока.